Студент! Ты смотришь Универньюз. Специально для тебя самые свежие новости студенчества. Их имена никогда не забудут. В Елабужском институте КФУ состоялось открытие научно-практической конференции в их именах Величия России. Опасно смотреть каждому. Ученые Казанского университета борются с радиацией. Сегодня, 25 января, все студенчество празднует Татьянин день. Прямо сейчас нам поступили кадры с празднования Дня студента. Более подробный сюжет с Татьяниного дня смотри в нашем следующем выпуске Универ Ньюс. Не пропусти!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 И праздник продлится всегда! Светы были посвящены будущему нашего университета. Огромное желание сделать наш с вами общий дом. Министра по делам, молодежи и спорту Республики Татарстан Гарикулина Руслама Маратовича! Друзья, а сегодня наш профессиональный праздник, что-то мы очень скромно хлопаем. Давайте поаплодируем себе сегодня наш праздник! 25 января в Елабужском институте КФУ состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «В их именах величия России», посвященной 185-летию Шишкина и 160-летию Бехтерова. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета торжественно открыли пленарное заседание научно-практической конференции в их имена величия России, посвященной 185-летию Ивана Шишкина и 160-летию Владимира Бехтерова. Организаторами конференции выступили Елабужский институт Казанского федерального университета, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также администрация Елабужского муниципального района что вот э, Елабужский филиал наш организовал такое мероприятие, оно очень трогательное мероприятие, очень вот я не знаю, как вы, вы друг друга пока не видите, но то, что мы видим, это очень душевные, хорошо настроенные. Шишкин и Бехтерев – это одни из известнейших уроженцев Елабуги, которые внесли неотъемлемый вклад в искусство и отечественную военную психоневрологию. Научно-практическая конференция в их имена величия России пройдет с 26 по 27 января. Аделя Шамилова, Айдар Сальхов, Универньюз. А теперь самые свежие новости всемирной паутины. Что нового подготовил нам интернет сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике веб -ньюс». Президент Татарстана Рустам Миниханов поздравил студенчество республики с Днем студента в своем инстаграме. Лидер республики выложил в социальные сети снимок своего студенческого билета, выданного в 1973 году. Фотографин сопроводил подписью «Сегодня студент, завтра президент». С праздником и успехов в учебе! В сети появился фильм о Шаймиеве «В поисках Тартарии», который снял ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Фильм был снят 80-летию первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. В Татарстане наблюдателями на ЕГЭ станут студенты вузов. Вузы отберут наиболее успешных к учебе студентов, которые должны будут пройти обучение, аккредитацию в Миноморнауке Республики Татарстан. В Казани разработали добрую карту. Карта распространяется в рамках проекта «Мне бы кто помог». Не есть контакты благотворительных организаций, которые доступны тем, кто нуждается в помощи, но не знает, куда обратиться и как это сделать. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ посетили главный операционный директор медицинского холдинга «Современные медицинские технологии» Константин Шарко и директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования для медицинских работников Академии медицинского образования имени Иноземцева Наталья Кощеева. В задачи СМТ и АМО входят в планирование сотрудничества с КФУ, имеющим опытом работы в области симуляционного обучения с целью создания в Санкт-Петербурге своего профильного центра. В КФУ состоялась защита дорожной карты Института психологии и образования. Впервые после завершения ремонта Ильшат Гафуров продемонстрировал сотрудникам КФУ и гостям университета Центр педагогической магистратуры. В домашнем матче Евролиги Уникс уступил дома турецкому финер-Бахче 81-86, допустив много ошибок. Сегодня, 25 января, Казанский акбар в очередном матче чемпионата КХЛ, чемпионата России по хоккею сыграет с командой Сибири. С крупнейшей аварии на атомной электростанции Фукусима прошло несколько лет. Однако выброшенная воды Японии литры радиации по-прежнему предоставляют огромную опасность для всего человечества. Как известно, влияние радиации здоровья не добавляет. Но нашу съемочную группу опасности не испугаешь. Корреспондент Аделия Шемилова выяснила, как закрыть основной путь проникновения радиации в организм человека. Подробности прямо сейчас.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 За 212 лет истории Казанского федерального университета его выпускники сделали много открытий и внесли значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки, культуры, образования и производства. В честь одного из выдающихся выпускников КФУ открылась выставка. Все подробности смотрите далее. Выставка, с честью несли звание выпускника Казанского университета, открыла свои двери в Музее истории КФУ 24 января. Она была создана из фондов геологического музея имени Штукенберга. Воспитанники Казанской геологической школы всегда активно принимают участие в изучении и освоении новых территорий во всех уголках земного шара, часто являясь первооткрывателями месторождений. Фонды геологического музея КФУ сформировалось за счет дарений, в том числе и от выпускников геологического университета. Одним из них является Замараев Арнольд Анатольевич. Конечно, 2017 год очень плодотворен на различные юбилеи, но мы решили его начать с выставки, посвященной тому, что может сделать выпускник и чему он может достичь в результате своей очень активной, творческой, плодотворной деятельности. За свою долгую трудовую деятельность на севере Якутии Арнольд Анатольевич Замараев, как увлеченный человек, собрал коллекцию минералов горных пород и палеонтологических образцов, которые впоследствии подарил Геологическому музею. На выставке можно увидеть привезенные Замараевым из экспедиции фрагменты костей и зубов, шерсти и кожи мамонта. Минералы, выставленные в витринах, собраны на открытых Замараевым месторождениях. Коллекция уникальных агатов собрана в бассейне реки Колыма. Все, что имел, он сказал своей семье, все передам в геологический музей. И так и сделал. И он не одинок. У нас много таких выпускников, которые свои коллекции передают в музей. Мы их очень ценим, любим. И мы рады, что серию выставок, посвященных выпускникам геологического института факультета, мы начинаем именно с Арнольда Замараева, как с одного из выдающихся его представителей. Помимо минеральных дарений, на выставке также представлены личные документы Замараева. Фотографии, воспоминания, записки северянина, грамоты, коллекция значков. Открытие выставки посетили дочь и внук Арнольда Анатольевича. На самом деле он любил людей, любил друзей, любил вообще жизнь. И всегда очень гордился тем, что он является выпускником Казанского университета. Он говорил, что если бы... Можно было создать карту из открытия выпускников Казанского университета, открытие месторождения. Эта карта бы покрыла весь, всю территорию тогда еще Советского Союза. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюс. Пока это все новости на сегодня. Улыбайся чаще и будь в хорошем настроении. С тобой была Елизавета Евтефеева. Пока.